Ну что, мои родные, я вас приветствую с вами на канале Елена Дегуровой, собственно, сама Елена Дегурова. И я приглашаю вас узнать о том, что же нас ждет в мае. Я подготовила достаточно... Обширный, объемный прогноз на май, детальный, где я начну с общей информации, потом мы перейдем к сферам жизни, и потом мы с вами пройдемся по знакам зодиака, что же кого ждет, кому обратить внимание на какую сферу или, в общем-то, где как скорректировать, самое главное. Я хочу напомнить, что мои прогнозы, они составляются на основе вибрационной диагностики, астрологической диагностики и универсальный как универсолог, потому что просматривая все направления многогранно, я могу составить не просто прогноз, что кого ждет, а самое главное увидеть, что и как можно обойти и дать вам корректировку, дать вам направления, рекомендации, которые помогут избежать многих не очень приятных моментов, которые нас могут ожидать. Я не буду вдаваться в детали, что, где, какая корректировка, просто вслушивайтесь, применяйте и используйте во благо. Ежемесячный и еженедельный прогноз по понедельникам у меня выходит на моем канале в YouTube, подписывайтесь, обязательно включайте колокольчик, чтобы получать оповещение о новом видео, а ежедневный прогноз выходит в Telegram-канале, поэтому каждый день вы можете понимать, что вас ждет, какие корректировки можно применять. И самое главное, что теперь я буду еще вам давать более детальный прогноз по дням. Так что присоединяйтесь к нам везде в соцсетях. Буду рада быть вам полезной для того, чтобы вместе мы стали еще более счастливыми. А сейчас общая информация по маю, что же нас ждет. Сейчас реализация любых абсолютно планов вступает в решающую фазу, так как положение Марса становится доминирующим, а Солнце уступает красной планете Пальму первенства, а Луна продолжает занимать универсальную, благоприятную, самая главная позицию. И в результате в мае 2019 года не будет таких знаков зодиака, которым их небесные покровители не помогут справиться с потенциальными трудностями или опасными ситуациями период тяготеет не к налаживанию новых связей а к укреплению имеющихся поэтому в отличие от предшествующего месяца главенствующую роль занимает не внешняя а внутренняя политика как относительно политики так и относительно внутреннего себя то есть внутренняя главенствует над внешним и за этим надо наблюдать к примеру, имеющим свой бизнес, предстоит работать с внутренними задачами, модернизировать производство, решать, может быть, кадровые моменты, тогда как заключение союза с партнерами и подписание договоров будет ограничено и перенесено на один из следующих периодов. То есть вот наблюдайте, что и как у вас будет происходить, и делайте правильные акценты. Заключительный месяц весны – это благоприятное время для воплощения в жизнь абсолютно любых решений. Однако сейчас идеально работать не только над финансовым благосостоянием, а также над душевной, над духовной, эмоциональной гармонией. Этот период хорош для самосовершенствования как такового. Именно поэтому 6 мая мы проводим третий поток курса освобождения. Это процесс уникальный, освобождение предков, себя через предков и предков через себя, для себя и потомков. Подробнее тоже ссылочка будет под, ну, в комментариях, в описании видео. Посмотрите, потому что уникальный процесс, уникальные результаты уже у людей имеются. Группа практически набрана, буквально осталось 3-4 места. Сейчас мы пройдемся по декадам. Что нас ждет в апреле по декадам? Первая декада мая поможет нам в решении насущных проблем. В начале месяца лучше оперативно подчистить хвосты, чтобы иметь возможность действовать свободно, ни на что не отвлекаясь. Во-первых, Критически оцените свое состояние. Это удачное время для того, чтобы скорректировать режим дня, навести порядок в доме, записаться наконец-то, не знаю, в тренажерный зал или на какую-либо секцию. Я рекомендую не откладывать эти и подобные вопросы в долгий ящик, так как базис действительно важен и особенно сейчас. У каждого знака зодиака будут свои нюансы, однако в целом это время будет наиболее спокойным периодом месяца, хотя будет казаться, что дел буквально не в проворот. На самом деле вы, вы будете успевать везде, где нужно, и даже больше. Не пренебрегайте рекомендациями со стороны, чаще анализируйте сложившуюся ситуацию и действуйте гибко, не застаивайтесь. На рабочем направлении не стесняйтесь резко изменять свое решение, если так будет лучше для всех. Ключевой вопрос. Вот это направление, это действие, эта ситуация меня делает еще более счастливой? Нет, меняем это ключевой момент на май а в сфере личных отношений улаживайте конфликты сразу не отказываясь от приглашений на крупные мероприятия а выходные обязательно проводите с друзьями вас будут ждать приятные сюрпризы вторая декада мая позволит нам резко сменить ориентиры в общем-то знаете Придется это делать, даже если не планировалось, но ничего критического, никаких задач, с которыми бы мы не, смогли, не могли бы справиться. Все в рамках возможного. Ориентируйтесь на тех, кто уже сталкивался с подобным перенимайте успешный опыт но действуйте по-своему еще раз ключевой момент меня это сделает счастливым или нет идем от состояния счастья а не от состояния страха это вот этот период вторая декада мая она великолепно это период для людей искусства Искусство либо для искусства. Мы, например, с дочкой идем на один спектакль, потом с мужем идем на другой спектакль. То есть вот вторая декада мая, она посвящена искусству. Либо вы человек искусства и уделите этому больше внимания. Может быть творчески подойдите к процессам работы или больше походите на выставки в театр. Это будет великолепная коррекция неприятных моментов. А далее, для тех, у кого есть свой бизнес, ситуация будет вновь складываться вокруг решения внутренних задач. Обратите повышенное внимание на своих приближенных и на кадровую политику вашей компании. Кстати, я делаю расчеты персонала обращайтесь, потому что май – это великолепное время. Либо убрать ненужных, либо сделать перестановку в компании, либо принимая новых людей на работу, рассчитать, насколько они для вашей компании будут благоприятны, потому что не всегда лучший специалист будет лучшим для вашей компании. Так, тем, кто... Трудиться на кого-то в организации, полезно будет заняться повышением квалификации. И чем быстрее вы этим займетесь, тем лучше, иначе можете упустить удачный момент. А в семейном кругу проводите столько времени, сколько сочтете нужным. Сейчас это не критический аспект, и, в общем-то, никто вас не осудит. Людям, не обремененным серьезными отношениями, Звезды дадут шанс испытать яркие эмоции, так что на спонтанные события реагируйте также спонтанно. Можете этого и не делать, тогда период будет просто относительно спокойным и самосозерцательным. А можете воспользоваться этими эмоциями, только не углубляйтесь, пожалуйста, сразу в будущее. Не планируйте, как вы уже поженитесь и будете праздновать золотую свадьбу. Это именно знакомство для эмоций. Помните, пожалуйста, мои родные. Что касается третьей декады мая, то она сосредоточит в себе максимум динамики, заложенной Марсом на весь месяц. Это будет просто концентрат. Это значит, что на рабочем направлении нас могут ждать действительно важные события. Примите ответственность и смело шагните вперед. Ни в коем случае не перекладывайте свою работу и свои обязанности на других. Это отличное будет время для того, чтобы проявить себя максимально проявляя все свои таланты не останавливайтесь на полпути но не двигайтесь что называется на пролом наоборот чаще маневрируйте знаете как на серфинге по волнам, маневрируйте, находите нужное направление, не тормозите, не идите на пролом, маневрируйте, будет все прекрасно. Это, кстати, касается в том числе и тех, кто работает в организациях. Вы сейчас получите отличный шанс сменить должность на более престижную. Технически это может быть появление альтернативного источника дохода или даже смены места работы, неважно, делайте то, что считаете наиболее приемлемым для себя в настоящий момент. На любовном же фронте будьте мягкими и откровенными, но не подстраиваемыми. А, то есть вот полная противоположность у себя в профессиональной деятельности. Никаких кардинальных решений, никаких поступков, которые не могли бы заранее быть оговоренными со второй половинкой. А, сюрпризы лучше приберечь для другого периода, а заключительный период мая нам... Ну и тем, кто рядом с нами, нужно, нужен максимально, максимум стабильности и предсказуемости. Поэтому имейте это в виду, мои родные. Вообще май, май – это яркие эмоции, это бешеные страсти, это бурные романы, и всего этого будет в избытке в ближайшее время. До 15 мая Венера проходит по огненному знаку Овна, побуждая нас проявлять больше инициативы в отношениях, не скрывать своих чувств и действовать по принципу «пришел, увидел, победил». А вообще Венера… Вовне присущи резкость и грубость, ей не до, санти... не до сантиментов, в личных отношениях это может повышать градус конфликтности, потому что люди становятся более импульсивными, да, яркие эмоции это не всегда любовь, это вот именно когда Венера вовне, это будет сказываться немножечко на конфликтности, на импульсивности, люди будут более прямолинейными, менее чуткими и гибкими в общении, и одна неосторожная или не к месту сказанная фраза может привести к целой словесной баталии. А «Знаете с кем, когда и как шутить?». Кстати, особенно это касается женщин. Венера Огни побуждает представительниц прекрасного пола быть более активными, более независимыми и самостоятельными. Сейчас они могут особенно стремиться к тому, чтобы занять лидирующие позиции, что не всегда бывает вызывает у мужчин. Знаете, как и коня нас скаку остановит, и в горящую избу войдет. Вот это как раз-таки описание Венеры вовне. Но в целом, в целом это может быть весьма зажигательный, динамичный период, располагающий к. К созиданию новых отношений так и к тому чтобы оживить существующие отношения привнести в них что-то новое интересное максимум позитивного влияния могут получить львы стрельцы близнецы и водолей вообще кстати говоря вот я затронула в начале прогноза что есть марсианская энергия да, марс подходит к своему пику так вот мои родные марсианская энергия это либо бурный секс либо бурный скандал поэтому давайте использовать эту энергию в нужном направлении мужчины эти мои прогнозы любят во много раз больше когда я рекомендую как можно больше секса бурного вкусного разнообразного так что используйте мои родные сейчас кратенько пройдемся по знакам потом перейдем немножечко к сферам жизни смотрите для овнов раков весов и Козерогов, рожденных во второй декаде знаков, да, период до 8 мая может быть, ну, так скажем, сложноватым. На представителей этих знаков может навалиться... Столько забот и хлопот, столько важной работы, что будет просто не до развлечений, не до любви и не до романтики. Это будет не очень благоприятное время для покупок, связанных с модой и с красотой, однако это очень хороший период, чтобы создать в своей жизни разумные ограничения. Например, освободиться от вредной привычки, сесть на диету, пересмотреть статьи, Своих расходов. Возможно, окажется, что вы тратите немалые суммы на совершенно бесполезные вещи и какие-то пустые развлечения. Вот сейчас это будет самое время привести, ввести в режим, ну, знаете, не экономии, а разумных расходов и не совершать спонтанных покупок. После 8 мая, практически до конца месяца, наступает очень благоприятный период. Гармоничные связи между планетами в знаке тельца и козерога в этот период будут способствовать решению финансовых, имущественных, хозяйственных вопросов, особенно с 11 по 15 мая. Это будет также благоприятное время для тельцов, для дев, козерогов, раков и рыб. 15 мая Венера переходит в знак Тельца, а Марс в знак Рака. Страсти утихают. До конца месяца мы можем испытывать особую потребность в тишине, покое и в домашнем уюте. Это будет прекрасное время для всего, что связано с домом, с семьей, для личных отношений тоже прекрасный период. Так что, мои родные, пользуйтесь этим во благо. Теперь пройдемся немного по... Сферам жизни более детально. Сфера отношений. Вы знаете, вот здесь я бы хотела сказать очень важный момент, чтобы вы обратили внимание на свою интуицию. Слушайте свою интуицию. Встретить настоящую любовь или найти хорошего серьезного партнера можно будет во второй половине мая. Первое, как я говорила, это больше про эмоции. Импульсивности типа, поубавится, а чувства как раз проявятся. И это подходящее время, хотя и не идеальное для заключения союза, как семейного союза. Оно идеально все-таки нужно выбрать, индивидуально подбирать, причем осознанно и желательно ну, через индивидуальную консультацию, потому что это очень важные моменты и в общем прогнозе я бы не хотела давать такие рекомендации, потому что очень важно именно дата рождения, место рождения, место проживания, или, может быть, если вы хотите встретить счастливую свою половинку, вам необходимо скорректировать с помощью поездки свою жизнь, поэтому обращайтесь на консультации, записывайтесь, мы будем с вами разбирать индивидуально. Что касается деловой сферы, то в начале мая важно заниматься Теми делами, которые вас увлекают. Не стоит пытаться что-либо делать через силу только потому, что надо толку от подобной занятости не будет, так что мои родные вообще не тратьте время. Все важные дела планируйте на вторую половину месяца, поскольку все новое сейчас будет воспринято с осторожностью, с недоверием, рассчитывать на успех нововведение не приходится, а в бизнесе используйте проверенные и зарекомендованные из себя приемы, чтобы точно знать, что вы достигаете своих целей. С предоставлением на рынок чего-либо кардинально нового тоже стоит пока повременить, не время. Однако, если вы все-таки решите запустить какой-либо проект, то хорошо бы сначала запастись терпением и заручиться чьей-либо поддержкой. Опять-таки, индивидуально мы рассчитываем, когда, в какой день лучше запускать проект. Потому что, может быть, для всех время неблагоприятно, а именно для вас какой-то день будет самым благоприятным. И несмотря на небыстрое развитие, вы можете достичь хороших результатов, если не будете спешить и воздержитесь от спонтанных решений. Вообще весьма продуктивными могут оказаться переговоры, проведенные с 12 по 15 мая включительно. Вы также можете смело отправляться на собеседование с целью дальнейшего и взаимовыгодного сотрудничества. В эти дни вы можете вести переговоры о повышении зарплаты либо должности. То есть вот эти, эти дни вы можете воспользоваться, напомню, с 12 по 18 мая. Что касается презентации, рекламных кампаний, их лучше проводить после 18 мая, причем нужно хорошенько подумать о том, что вы сможете привлечь потенциальных покупателей, на что, как, это могут быть подарки, бонусы, реальные скидки какие-то. В общем, в этом месяце ваша щедрость может быть оправдана и принесет желаемую прибыль. А после 18 мая подходящее время для решения любых денежных вопросов поиска новых источников дохода или решение расширения сферы влияния решения каких-либо вопросов в сфере бизнеса либо карьеры что касается путешествий начинается ведь сезон отпусков и многим захочется куда-нибудь поехать чтобы отдохнуть развеяться отправляйтесь в путешествие в период с 14 по 18 мая Поездки, начавшиеся в эти дни, они обещают быть комфортными и запоминающимися, все будет складываться, а вот собираться в дорогу 29 и 30 мая не стоит. Эти дни способны доставить вам досадные разочарования и неприятности в пути, к сожалению. А, что касается здоровья, а, вот знаете... Хотелось бы некий такой девиз сказать «Мир, труд, май, первым делом отдыхай». А именно вот под таким девизом должны пройти ваши выходные и праздничные дни. Энергетически это достаточно напряженный период, поэтому не стоит подвергать себя эмоциональным и тем более физическим перегрузкам. Я вообще рекомендую воздержаться от, от физической нагрузки, например, на даче либо какая-либо генеральная уборка, особенно воздержаться от употребления алкоголя, фастфуда, жирной пищи, в общем, ЗОЖ. Вперед из песни. А если вы любитель тусовок и массовых мероприятий, будьте начеку и ведите себя миролюбиво. Держитесь подальше от агрессивно настроенных людей и постарайтесь не привлекать внимание а, блюстителей порядка. Вот это то, что касается а, общих сфер жизни, когда а, важно а, принимать а, какие-либо решения и понимать, где и как вы находитесь. Я еще хотела бы сказать, наверное, по дням, по некоторым пройдемся. Я для себя выписала некоторые дни, которые очень важны. Наверное, мы с ними тоже пройдемся. И я дополнительно напишу, дам текстовую распечаточку потом в свое, на своем канале Telegram. Поэтому ссылка будет под этим видео на канале в YouTube. Переходите, подписывайтесь, переходите по ссылке в Telegram, И там будет текстовое описание вот по этим дням, которые я сейчас вам проговорю. Так, 16, я, я буду немножечко скакать, наверное, да. 16 мая Марс окажется в знаке рака, который не слишком способствует проявлению его энергии по полной, и он будет оставаться в раке до 2 июля, а это значит вот эти полтора месяца не слишком подойдут для новых дел и вообще вот, ну, для любых рискованных проектов. Конечно же, тут все зависит от сферы деятельности, от, ваших, от вашего личного гороскопа. Если, если ваша сфера деятельности каким-то образом связана со знаком рака, то активность может быть на высоте наоборот, многое будет удаваться. Дела рака касаются семьи. Дома, недвижимости, продуктов питания и какой-либо заботы, либо опеки. Вот тут могут быть и разные услуги, очень хорошо будет развиваться ресторанный бизнес и общепит, заказ еды, услуги сидела и нянь, управление хозяйственными вопросами и тому подобное, что будет связано с теми направлениями, о которых я сейчас сказала. Если вы решите все же начать какое-то дело после 16 мая, оно станет успешным, если вы будете чувствовать себя защищенными. Вот один маленький нюанс. Да? Любые ваши проекты должны поддерживаться чем-то чем или кем-то. Тогда у вас будет большое спокойствие, и это будет хорошая коррекция вашего ну, вот, неприятных моментов. Дела будут развиваться медленно, поэтому если вы не будете торопиться, все пройдет очень благоприятно. Помните, тише едешь, дальше будешь. И еще помните, это не самое удачное время, когда стоит начинать проекты, которые должны иметь быстрое развитие и быстро прийти к завершению. Многие будут в этот период руководствоваться интуицией, слушая ее подсказки. Начинать какие-то рекламные кампании в майские праздники не стоит, особенно неблагоприятные дни, это 4, с 4 по 9 мая. В эти дни планеты будут делать много негативных аспектов. Поэтому для решения важных деловых вопросов и запуска, самое главное, рекламных кампаний это время не слишком удачное. Это время, когда хорошо подбивать хвосты, обдумывать детали вашей дальнейшей работы, но начинать новые дела лучше после праздников. С 4 по 6 мая в эти дни Важно не приступать к новым делам, так как они не будут закончены. Вы можете взяться за несколько дел сразу, и ни одно из них не будет доведено до конца. А погоня за быстрыми результатами может вообще плохо сказаться на вашей репутации и прибыли в целом. Поэтому очень важно все делать не слишком быстро, обдумывать каждый шаг. А рекламные кампании начать в дни, начатые в эти дни, они рискуют иметь... Ну, упадок, убыток, да, не получить должного успеха, и вы можете легко спустить бюджет без желаемой отдачи. С 12 по 15 мая, вот в эти дни хорошо использовать для налаживания контактов и привлечения партнеров и переговоров. Любые дела, которые предполагают работу в партнерстве с кем-то, обещают иметь успех. Договариваться в эти дни будет легче, проще, проще. Вот я уже говорила, это вопросы карьеры, вопросы бизнеса, деловые вопросы или ну, любые вопросы серьезные. Если вы хотите запустить рекламную кампанию ваших товаров и услуг, то лучше делайте это после 18 мая, когда уже минуют основные напряженные аспекты Марса и в это время уже будет в раке. Луна, и поэтому люди будут реагировать на рекламу не слишком быстро, но, скорее всего, вам придется раздавать что-то бесплатно, либо существенно снизить цены, что не всегда оправдано, но в данном случае вполне может сработать. То есть смотрите, очень важно, я говорила о щедрости, и делайте либо какие-либо бонусы, подарки. Вот таким образом привлекать клиентов будет намного-намного лучше. Так как ко всему новому сейчас будет вообще относиться очень недоверчиво, то лучше не пытаться выходить на рынок с чем-то кардинально новым. Также используйте старые проверенные временем методы в работе и не ждите очень быстрой отдачи. Далее, что касаемо денежных вопросов, отложите все, важные, все важное на вторую половину месяца. Первая половина мая 2019 года в денежном плане также не будет особенно успешной. Венера будет очень слаба, проходя по знаку Овен, что может указывать на импульсивное расходование денег, в праздничные дни постарайтесь не ходить по магазинам, по магазинам без четкого списка покупок и не отправляйтесь на шопинг, не имея конкретной цели. В это время вы рискуете потратить больше планируемых денег, контролируйте любые вообще свои расходы и лучше заранее продумывать ваши возможные траты. С 6 по 9 мая, вот в эти дни, эти дни не подойдут для усиленной работы, могут быть потери денег или материальные убытки, прибыль может оказаться ниже ожидаемой, есть опасность вообще влезть в долг, поэтому если есть возможность не владите, обойдитесь, и вообще брать деньги в долг в эти дни опасно, эти долги вы будете отдавать очень долго, очень тяжело, может быть, даже не сможете рассчитаться с ними вообще, что повлечет большие проблемы. Не берите в долг с 6 по 9 мая. Если есть возможность, вообще в празднике не занимайтесь финансовыми делами и меньше тратьте денег». 15 мая Венера окажется в знаке Телец, в своей родной обители, что увеличит возможности для решения финансовых вопросов в это время. Сразу же, 18 мая Венера сделает соединение с Ураном, что может дать непредсказуемые ситуации. Это тоже не самый удачный аспект, так как делает события, которые... Сложно предсказать и постарайтесь не особо рисковать деньгами 17 и 18 мая, когда аспект будет особенно силен. После 18 мая более удачное время решать денежные вопросы, искать новые источники дохода или расширять сферу влияния. Также реклама будет с большей вероятностью успешна и принесет желаемую прибыль. Что касается любовных отношений, любви, риск неудачи или хорошие аспекты, что же нас ждет? Вот любовная сфера в этом месяце, она, она будет очень разносторонний разнообразной, и если в первой половине мая многие будут импульсивны, а чувства могут быть сильно обострены, то после 15 мая многие станут смотреть на вопросы личных отношений более ответственно, более спокойно, и если у вас есть желание найти быстрые и мимолетные связи, то лучше отправляйтесь на поиск партнеров Первая половина месяца, я напоминаю, это для эмоций, здоровья для, как говорится. Да? Помните, что в это время не исключены большие разочарования, поэтому не стройте ожидания, чтобы не было разочарований. В праздничные дни есть большие риски недопонимания и даже, я бы сказала, некоторого охлаждения в отношениях. В первой декаде месяца не исключены разрывы отношений, даже разводы или серьезные ссоры. В праздничные дни легко будет испортить отношения, особенно пострадают не самые крепкие союзы. Вот, в общем-то, вы и проверите, кто и как и для чего. А вот на поиске серьезных и длительных отношений с хорошими перспективами можно уже поглядывать после 18 мая тогда шансы встретить серьезного партнера намного намного выше венера попадая в знак тельца она усиливает потребность в более серьезных отношениях отношения которые начинаются в это время я напоминаю после 18 мая обещают быть стабильными и длительными это также неплохой период для заключения брака то есть и ну, не идеальный потому что что Луна во второй половине месяца будет убывать. Тем не менее, есть варианты, когда можно подобрать удачный день. С 6 по 9 мая не самые удачные дни для налаживания отношений или знакомства, как я уже говорила. В эти дни возможны сильные переживания, есть риск впадать в крайности, в эмоциональные какие-то иллюзии, нет стабильности под ногами, а все новые отношения, начатые в эти дни с большей вероятностью обречены на провал. Я делаю на этом акцент, мои родные. Впрочем, знаете, вот Венера в эти дни, она будет получать поддержку от Юпитера, поэтому более серьезных проблем вы можете избежать все-таки, однако не стоит слишком идеализировать ваши отношения, все равно остается вероятность проявления ревности и других не, неприятных, негативных чувств, а число супружеских измен может серьезно возрасти в эти дни. Для вас это будет, если все-таки будет измена, вопрос любви к себе, мои родные. Что касается поездок и путешествий, когда же лучше всего отправляться в дорогу? в мае многие решат для себя отправиться на отдых и это имеет смысл если учесть, что майские праздники полны напряженных аспектов и для новых дел не подходят также для, и для а, поездок, впрочем негативные аспекты планет, которые отвечают за поездки за транспорт, за перемещение могут также дать а, неприятности в дороге, в связи с этим я рекомендую вам не начинать поездок в эти дни, а, когда действуют негативные аспекты, это с первого по 26 мая 29 30 мая вот в эти дни могут быть поломки транспорта опоздания, изменения расписаний разные недоразумения и задержки Имеются также риски, что поездки, начатые в эти, в эти дни, не принесут вам особой радости или вообще могут сопровождаться стрессами, либо позитивных впечатлений будет куда меньше, чем вы рассчитывали. Опять-таки все рассчитываем индивидуально, мои родные. Это общая информация. Более удачными поездки будут, если вы начнете их, я уже говорила, с 14 по 18 мая. Хотя это уже и не праздничные дни, все же эти поездки обещают быть более комфортными и оставят хорошие впечатления и воспоминания. Здоровье. Каковы могут быть опасности этого месяца? Каковы рекомендации по снижению риска относительно здоровья? Как я уже говорила ранее, больше напряженных аспектов планеты будут давать в майские праздники. Вот это время, когда вам стоит быть настороже. Следите за своим здоровьем, контролируйте импульсивное поведение, не давайте организму сильные нагрузки. Самой напряженной точкой месяца будет вблизи дней новолуния, это 4 и 5 мая. В эти дни Будет наблюдать наблюдаться будет эмоциональная неустойчивость. Многие будут обеспокоены разными вопросами. Вот эта жужелка в голове может усилиться, склонность к депрессиям, копатиям. И вообще в эти дни особенно важно не нагружать организм неправильным питанием, алкоголем. Не давать себе слишком физических нагрузок и эмоциональных в том числе. Освободите свою голову от лишних заморочек. Это очень хорошо помогает делать а, мои вибрационные практики на сервисе исцеляющей вибрации, тоже ссылочки будут у вас внизу. А, каков, что хорошего, а что не очень, что можно делать, что нежелательно делать в мае? А, что ж, можно делать а, в мае, избегая а, негативных аспектов? Это начать такой некий подытог, да, подведем? Это начинать финансовые проекты? после 18 мая, запускать рекламу после 18 мая, искать партнеров, привлекать новых клиентов, договариваться о чем-то, что нельзя делать в неблагоприятные дни, которые я говорила, и также я буду писать детально на каждый день рекомендации по дням в Телеграм, тоже ссылочка будет здесь под видео. Итак, нельзя брать, давать деньги в долг, Решать важные финансовые вопросы, начинать проекты, которые требуют быстрого завершения и некой скорости, вот это основной момент, который я хотела бы вам дать, который, на который я хотела бы обратить ваше внимание, мои родные. Так, по гороскопу, по знакам зодиака я запишу в следующем видео для того, чтобы не растягивать это, иначе оно получится у нас очень долгим. Итак, мои родные и любимые, я желаю вам прекрасного мая. Прогноз от Елены Дегуровой вышел хоть и чуть-чуть задержкой, тем не менее он вышел полный. Если вам нравятся эти прогнозы, подписывайтесь на мой канал в YouTube, ставьте лайк, нажимайте максимально репост на все социальные сети чем больше счастливых людей вместе с нами тем счастливее будем мы пишите в комментариях нравится ли вам прогнозы чтобы вы хотели услышать еще либо задавайте свои вопросы буду на них отвечать в различных видео поэтому обязательно подписывайтесь на канал Взаимодействуйте со мной активно, и тогда максимально полезным будет мой канал для вас относительно ваших вопросов. Все, мои родные, нежно обнимаю вас в эфире, и, конечно же, я уверена, что с нами вы станете еще более счастливыми. Пока-пока.